Я продолжу, собственно говоря, про то, что рассказала Михаил. меня зовут Марина. В общем, когда ситуация такая, что действительно, есть копирайт, авторское право. С одной стороны, это хорошо, потому что есть авторы, и они как бы, должны быть чем-то защищены. С другой стороны, у авторов на сегодняшний день, в частности, в Беларуси нет никакого выбора. Поэтому то, про что я сегодня буду рассказывать, это будет именно касаться альтернатив копирайту и возможности преодоления копирайта у нас здесь. Да, немного про то, что Михаил говорил, я так схему нарисовала. Права автора это лично имущественные, это право на авторство, это Такие права, которые принадлежат исключительно автору, и таким образом вот, не могут быть отделены имущественные – те, которые могут передавать, либо не передавать, а, что и есть копирайт. А, дальше. Неимущественные, они бессрочные, не передаваемые, не чуждаемые, ну, них, же говорят, это касается Беларуси – плюс 50, а в США – это плюс 70 или 75 даже, а в тоже плюс 70, то есть у нас пока еще а, плюс 50. А, ну, эта схема о том, что до конечного пользователя и потребителя продукт приходит э, через посредников, э, что усложняет схему как экономическую, так и, как Миша говорил, уже тоже э, скоростную. Э, какие перспективы э, Национальный центр интеллектуальной собственности разработал стратегию на 2015 2020 годы, и в принципе он уже ее полномерно выполняет. Наверное, даже пишут какие-то отчеты, сдаются, там, отчитываются, как они реализуют эту стратегию. Я здесь убрела некоторые выдержки, те, которые, на мой взгляд, будут только усложнять То ситуацию, которая у нас сейчас есть. Это вот переход, ну, планируется переход к использованию лицензионного плана, например, вместо того, чтобы вводить там в школах, в различных государственных организациях, свободные операционные системы типа Linux предлагают брать именно лицензионные ПО, то есть платить за большие деньги, покупать лицензию и устанавливать это коллективное управление, то, что, опять-таки, Миша говорит, когда будут планироваться создание каких-то групп людей, которые будут лоббировать и защищать права авторов каким-то коллективным, то, не знаю, разумом, да? Это усложнение, из... ну, внесение изменений вот, с более а, конкретизацией в об административных правонарушениях в Уголовный кодексе а за нарушение авторского права, потому что на нынешний день там эти статьи оговорены, но они так очень общие оговорены, а хотят их расширить, э, там, про контрафактную продукцию и так далее. То есть ну, сделать более сложную схему, для органов власти более простую схему, чтобы они могли быстрее и чёще предъявлять претензии к тем, кто нарушает копирайт, но соответственно для тех, кто его нарушает, как мы еще говорили, 90% населения на сегодняшний день, это будет достаточно сложно. А, какие альтернативы? Ну вот, 80-е годы как раз -таки начались в Америке в основном Попытка, ну попытка, это способы открытия, в частности, программного обеспечения, то есть ну, тех программ, которые связаны ну, с компьютером. Ричард, Ричард 88 организовал GNU GPL. Это лицензия, которая позволяет а, передавать программное обеспечение, копировать его, изменять, модифицировать, но обязательно сохранять эту лицензию то есть на тех же условиях. То есть если ты а, сделал какую-то программу, а, написал какой-то код, переменил эту лицензию, то последующий человек, который этот код совершенствует, модифицирует и так далее, он также должен предоставлять возможность, чтобы этот код был далее тоже, мог быть изменен. То есть нельзя его скрывать. А, вот, в 1983 году была программная лицензия Университета Беркли. Это наиболее такая свободная лицензия. Она позволяет, ну, то есть она свободнее, чем GPL, в том плане, что она позволяет как раз-таки закрывать а, свой код от, от его модификации. Вот, а, а, то есть она дает вообще, если GPL а, ну, это разрешительная лицензия, то а, Программа лицензии университета Беркли она позволяет а, и то и другое, то есть и закрывать и открывать, и разрешать в общем делать все, что хочешь. GNU а, ну, это лицензия, которая сопутствующая GNU GPL в том плане, что а, это именно касается литературы, по в основном литературы, документации, связанной с программным обеспечением. Лицензия Сачусетского технологического института, ну это тоже опять-таки технологического, касается в основном программного обеспечения различных кодектов и так далее. Uh, open uh, -лиценз. это лицензия, которая позволяет uh, раскрывать открытые данные, вот, uh, то, что у нас вроде как есть, но работает плохо. Uh, ну другая тема, но, ну, в общем, тоже такая лицензия есть. То есть, можно данные вот эту лицензию открывать и, соответственно, любой пользователь может эти данные каким-то образом использовать дальше. Хорошо, то есть в 80-е годы это у нас как раз таки программное обеспечение, свободное программное обеспечение распространение свободного программного обеспечения, но что у нас происходит, как сохраняется в искусстве, творчестве и так далее. Лор, Лесих в 2001 году организовывают э, такое творческое общество, Creative Commons, организацию, которая собирает альтернативу. Что стоит отметить? Что по сути Creative Commons это лицензии, которые не э, отменяют авторское право, они не радуют за то, чтобы авторское право там, э, ну, закрыть и оставить только альтернативу, они просто дают возможность автору самому выбирать, какую лицензию он хочет применять. Либо э, как бы копирайт старый, добрый, либо вот что-то другое. Четыре условия, этих лицензий. Обязательное условие это указание авторства. Это условия, которые применяются на всех лицензиях Creative Commons. Дальше остальные атрибуции, они уже могут между собой как-то.. Компоноваться и соответственно получаем через лицензию. Ну, пока про условия. То есть это указание авторства, это использование на тех же условиях, это по сути copyleft в какой-то сфере. Можешь, да. можешь подробнее сказать, что это значит? Ну, сейчас про условия, потом про лицензии и на лицензиях уже можно, можно будет подробнее. Условия это значит коммерческое и условия беспроизводных. Комбинация этих условий нам дает 6 лицензий. Первая лицензия это с указанием авторства, то есть здесь мы можем это произведение копировать, распространять, преобразовывать, модифицировать, как угодно использовать, передавать, но мы обязаны всегда указывать на автора изначального. Вот. Дальше это распространение на же условиях Creative. Здесь ну, практически то же самое. Здесь а, обязательным условием является то, что ваш если, производный продукт, если вы производите какой-то производный продукт, вы должны тоже распространяться под лицензией а, именно капиллерки. То есть ваш продукт также могут использовать, преобразовывать и так далее. Это обязательно для этой лицензии. А, Дальше с указанием авторства без производных. Ну, в данной ситуации то есть вы можете также копировать, распространять, передавать, и... но вы не можете э, делать какое-то свое произведение на основе этого. То есть от самых э, как бы разрешительных лицензий мы приходим к самым таким, запретительным лицензиям. С указанием авторства некоммерческой лицензии это лицензия, которая по сути вам тоже э, позволяет передавать, распространять, копировать, но а, только в некоммерческих целях. То есть, если до этого вы могли в коммерческих целях, а, например, преобразовывать произведение и потом его продавать, то вот эта лицензия, она не позволяет вам коммерческого использования. А, Некоммерческая «копилэфт» — это, left, это ну, то же самое, нельзя а, как бы, получать прибыль от этого произведения и а, обязательно указание такой же лицензии на производном произведение И вот самое закрытое считается лицензия с указанием авторства, некоммерческое и без производных. То есть, по сути, вы можете это произведение под такой лицензией копировать, распространять, ну и вот как бы и все. И общественное достояние, в принципе. Эта лицензия она позволяет автору а, свои имущественные права отчуждать. То есть он может сказать, что я передаю свое произведение в а, абсолютное там, свободное плавание. Каждый человек может все, что хочет с этим произведением делать. А, это из есть общественное а, Ну, и как еще такая альтернатива, это как противоположность тому копирайту, ну, по сути, тоже это понятие был Ричард Телстон, и, да, когда открывал вот свой опровод, который он производил, он рад его за копилет. А, ну, тоже, в принципе, может быть, альтернатива копирайту, почему нет, даже может быть. А, ну, я бы сказать, наверное, что не только в Америке действуют такие эти карты на энергетической основе, в принципе, в тоже действуют, там дальше будет карта. Какие альтернативные бизнес-модели? То есть, ну, мы сталкиваемся, получается, с тем, что если автор позволяет свое произведение как-то там модифицировать, распространяет, скажем, на коммерческой основе, бесплатно укладывают в сеть и так далее, то каким образом он будет ну, жить, за что он будет жить, как он будет зарабатывать и так далее. То есть ну, исчезает посредник, грубо говоря, в виде там, медиакорпорации какой-то, которая, ну, какие-то отчисления ему от проданных товаров перечисляет, за что будет жить автор. Вот. В принципе, ряд авторов, которые пишут на тему Свободного, свободной культуры свободного распространения информации, они говорят про то, что есть альтернативные способы, есть способы, они уже работают. Есть, есть авторы, которые пишут книгу, и прежде чем начать ее продавать, они выкладывают в бесплатный доступ. Соответственно, каждый читатель может зайти, почитать, прочитать, а потом может пойти в магазин и купить. А плюс авторы, например, книг в частности, они могут устраивать какие-то встречи с читателями И жить на... Ну, не то чтобы жить, а зарабатывать таким образом. То есть когда люди будут поклонники этого автора, фанаты этого автора приходить на встречу с ним и каким-то образом деньги ему перечислять. Вот. Это пожертвование за произведение. Есть также ряд музыкантов, например, которые выкладывают свои новые альбомы, свои композиции в бесплатный, бесплатный доступ в интернете, и каждый желающий может, нажав кнопочку, перечислить, перечислить им какое-то количество денег. Опять-таки, это абсолютно ну, как бы зависит от желания самого человека. Это работает. Свободная плавающая цена в чем как бы разница, в том, что она позволяют человеку определить стоимость того произведения, за которым он платит. Кикстарт – это тоже возможность для каких-то начинающих авторов, музыкантов, не знаю, творцов, просто, ну, многие знают, что это такое, предложить свой проект и посмотреть, насколько он вообще популярен будет среди людей, и, соответственно, таким образом создать какую-то сумму денег на реализацию этого проекта. Это тоже работает. Ну, то, что я говорила, жены концерты для музыкантов, например, это встречи э, с автором, с писателями, это продажа какой-то сопутствующей атрибутики, э, это платное скачивание там, ну, такая, за месяц, за год, то есть ну, э, какая-то феноменальная сумма... Что здесь подвинулось? Способы преодоления копирайта. Все, все хорошо, есть альтернатива, у нас она пока слабо известна, слабо действует, ну, как бы слабо работает, плюс она еще никак юридически не закреплена, если говорить про Creative Commons. И здесь вот я выбрал те принципы, которые, в принципе, должны работать сегодня, на мой взгляд. Почему? Потому что таким таким образом мы сможем только как-то влиять на ту ситуацию, которая у нас сложилась и пока она у нас до конца еще не оформилась, то есть пока еще дверь не захлопнулась, можно каким-то образом влиять на происходящую ситуацию. То есть, на мой взгляд, автор всегда волен выбирать, как он хочет, чтобы произведение распространялось, потому что в законе прописано, что как только ты издал свое произведение, ты уже являешься автором, соответственно, уже действует твое авторское право. Не обязательно даже ставить какие-то там значки, цель в кружочки, там, писать обязательно там, имя автора и какое-то издание. Просто достаточно того, что есть автор и есть продукт, который он произвел. И нет возможности разрешить этому автору, чтобы разрешить и разрешать, скажем так. То есть автор не может давать возможность Свое произведение использовать так, как он хочет, чтобы его использовали. И, соответственно, появляются люди спасения, которые позволяют обогащаться как правило, богатым еще больше, да? ну, то есть, а, с, иметь сверхприбыли, когда сам может иметь достаточно маленькую часть дохода. Что еще? Это те шаги, которые можно предпринимать для того, чтобы достигать преодоления копия Это, в первую очередь, распространение знаний, и распространение знаний как среди авторов, так и среди всех остальных людей. Потому что, как вот Миша опять-таки говорил, что очень часто люди даже не задумываются о том, что они что-то нарушают. Они заходят на трекер, скачивают свой любимый фильм, и даже не думают о том, что за это может быть. Вот. Ну, Я опять Нет, не то, что паранойя, но ну, просто пока э, нас это так, э, кажется, мало касается, у всех есть доступ, там, трекеры работают, все рады. Э, плохо становится только, когда вдруг трекеры начинают закрываться, когда люди, а, это же плохо, ай-яй-яй. Но все равно они до конца м, как бы, могут не разбираться в вопросе. То есть э, для них сам факт того, что закрыли трекер, это самая большая такая трагедия в жизни, но они найдут там другие способы обхода, да. Но они не думают про то, что, собственно говоря, это есть. Э, ответственность, уголовная ответственность, административная ответственность, потому что а, в Америке там многомиллиардные штрафы, многомиллионные штрафы, многогодовые тяжбы судовые судовы и так далее, у нас пока этого нет, но вот Борисовский случай, в принципе, это э, такой последний яркий пример. Ну, плюс, э, не знаю, слышали вы про Мьюзик вот, скандал там вот, недавно такой разгорелся. Э, на... На поэме. не знаю, читали, не читали. А, вот. а, Следственно распространение знаний это авторы, которые будут следовать э, каким-то альтернативам, применять Creative Commons э, лицензии. Есть такие у нас уже авторы, которые это делают. А, у них количество, так скажем. Это э, пиратское движение, которое мы э, продвигаем. И, как такой тоже инструмент, это лоббирование альтернативных государственных органов. Да, немного про движение. Почему оно, в принципе, может хорошо сыграть на развитии а, передавения копирайта, потому что есть уже мировой опыт шведских пиратов, немецких пиратов, а, есть возможность сбора сбором информации и научу практики этих стран, других стран и применение их в нашу ситуацию, которая у нас здесь есть. И это есть действие, которое, в принципе, здесь тоже мы сегодня производим. Что может быть в идеале, вот, ну, к чему можно, в принципе, стремиться? Это к тому, что продукт от автора прямым образом поступает к обходя различных правообладателей-последников. То есть такой чистый обмен между автором и человеком, который потребляет его продукт. И это уже работает, что не нужно не радовать. И здесь вот эта карта. Это а, портирование лицензии креида в камни типа Мы здесь вот видим, что... Да. Но. А это... а, зеленый — это там, где уже работает, темно-синяя — это там, где уже начало внедряться, вредня... а светло — это страны, в которых планируется ну, как бы, портирование открыть камни. Ну, мы, как всегда, вот. делаем зеленый. А, а серый? А серый — это там, где вообще… Да. Серый? Все, На все всех, всех картах а. серый. Получается, что Эстония, походу, зеленая, да, а вот это вот Латвия, я так понимаю, да, <сёк> да? если я правильно на этой карте видно. То есть мы там и Латвия в Европе так совсем. А, ресурсы, которые уже сейчас под Creative Commons, это вот Википедия, она с 2009 года, под вот эту всем известная, это музыкальный ресурс jumandio.com. В принципе, есть еще ряд музыкальных ресурсов, на которых, в принципе, все музыканты, которые желают, могут выкладывать свою музыку в свободный доступ, а все, кто хочет ее использовать, могут скачивать и использовать. Это тоже, не знаю, насколько известная кому, как Flickr.com, ресурс для выкладывания фотографий. Пикассо тоже, в принципе, поддерживает Creative Commons видеоресурсы YouTube, YouTube, Memo, uh, это OpenStreetMap, кстати, вот, это, uh, вот этот ресурс, ну так бывает, перешел на, на, на лицензию, то, что я пишу там, упоминал о uh, вот сейчас он под этой лицензией, раньше было потеряться комнаты. Uh, это белорусский ресурс, действительно, я с вами пришла, это первый химический портал, если вы не прибылась. ну и здесь вот можно почитать, они занимаются переводом uh, материалов по химии, по химии Массачусетского технологического института, и все, которые здесь а, а, материалы переведены, они распространяются на условиях, причем сам сайт почему-то под копирайтом. Ну, да. Сколько это фотография? Ну, он весь белый, на самом деле, если пойти дальше, ну, дальше, дальше там чисто вот. Ну да, то есть дизайн здесь не такой, но сам факт, что ЧМА.. Марина написала, чем бывает. Да, это я. Это я, написала, это, я, написала, это, я написала, это я написала. Это я написала. Ну и да, следующий шаг вот такой. И так.